Кубик руки. Кубик руки. Здравствуйте, уважаемые, ну что ж, в преддверии нового года, в самое время нам приготовить новогодний стол. Но прежде чем мы начнем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, авансов вам не сложно. В конце, если не понравится, уберите. И не забудьте, если ролик действительно понравился, поделиться им в своих соцсетях. Погнали. И столб у нас будет шести континентов. Начнем, пожалуй, мы с Азии. Будем готовить сначала супчик. Здесь у нас уже 300 грамм моркови, один красный сладкий перец, одна красная луковица, небольшая, чеснок, куркума, ну и, естественно, чечевица. Чечевичные макарошки. Магическое переоблашение чечевицы, чечевичные макароны. Так что, приступим. Ну а теперь Европа, салатик, 800 грамм картофеля отварного порезали крупными кубиками, баринованные огурцы, 200 грамм крупный кубик, обжаренный микон, ну, теперь запустим заправку. Для нее задействуем, там задействуем от 150 мл, Нет, соточка, соточка, Здесь 100 мл. Гарчичик, пару лодочек. И минутчик маслица Так что, поехали. Ну что ж, а теперь отправимся в Северную Америку. Готовим кусочками. 100 миллилитров жирных сливок Колбаски Порезали крупным кубиком Пол-литра воды И задействуем немного крупного крахмала Естественно, естественно, сар а теперь отправимся в Африку. Для африканского новогоднего блюда нам понадобится отваренный рис басмати, здесь полкило, размоченный в мякише хлеб, три куска белого, полкило куриного фарша самодельного, тщатни, в моем случае яблочный, вы можете взять яблокосовый, два куриных яйца, одна луковица, несколько зубчиков чеснока и треть одного лимона возьмем сок. 3 столовых ложки спимочного масла, 10 мл молока, специи, пускатный орех, сухой дверь, калий, можно добавить, что у вас есть там еще, что побери. И грибочки. Можно маринованные, но в моем случае шабиньотчики. начинаем. А теперь океания и Австралия. Справляемся на следующий материк. Новогодние блюда из Австралии. 450 грамм Привет, Взяли Королевский. Можно брать какие угодно, чем хоть не эти Здесь у нас офигенная бленная масса на основе Аликова. 150 грамм Аликова. 50 грамм петрушки. 5 зубчиков чезнока. И 50 грамм перца хаппини. Пора нам завершить наше крутосветное новогоднее путешествие А теперь в Южную Америку Для блюда новогодней без Южной Америки мы будем использовать вареную сгущенку. 60 грамм скривочного масла 100 грамм трахмала 110 грамм муки 80 грамм сахара Одно яйцо Разрыхлитер теста Ну и естественно, как прозовая стружка Одна Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, ну, мы старые, не знаем. дорогие друзья. Йохо-хо. Охо-хо, дорогие друзья. Новогодний стол. Блюд из шести континентов. И давайте теперь представим каждое блюдо, каждую страну. И, естественно, отведаем так. Да? Сначала у нас Азия. Индийский суп. Чечевичные макароны. Себестоимость... Вот М -м, потрясающе примерно то же самое что и с чечевичной лапшой но только с макаронами днежнише а, Рекомендуем индия представляет азию на этом столе замечательно готовьте чечевичные макароны готовьте чечевичный суп ролик на чечевичный суп вот здесь и в описании Далее. Северную Америку представляет канадское национальное традиционное новогоднее блюдо – паутин, картофель под соусом, давайте попробуем, Маски, колбаски, шарики. потрясающе, картофель фри, Задит Соусом. соусом, восхитительно, рекомендую. Да. Традиционно блюдо паутин едят на ярмарках новогодних Сзади оплавившийся сыр, колбаски и картофель фри. Всебестоимость блюда вот здесь. Возвращаемся в нашу самую всеми любимую Европушку. В прогнившую Европу. Я никуда не поеду. Мое место Москва и вся огромная Россия. Ее представляет на нашем новогоднем столе немецкий. Традиционный картофельный салат Попробуем Отварные картофель обваренный бекон И вот это чудо-заправка Смотри, надо вот такой сок. То, что надо Немцы знают свои дела Себестоимость немецкого картофельного салата Вот здесь Ну а теперь Сразу же сходу Европа, колонизировавшая всю свою историю Африканские страны Теперь отправляем национальное новогоднее блюдо на Намибии. Это баботти. Давайте попробуем на подушечке из риса. Потрясающая курица с соусом чатни. Все обжарено, но все видели. Потрясающее сочетание. Готовится просто Грибочки рис. рис. не дает непередаваемый аромат. Это просто потрясающе. Это то, что нужно. Ну и сразу же после Африки отправимся в нашу южную, южную, южную Австралию. В Австралии на Новый год принято ходить на пикник и на мангаре готовить креветки. а креветок мы подготовили специальное маслица которую мы полили при подаче. Также, если вам его недостаточно, можно подать вместе с ним и макнуть прямо в него нашу креветочку. Попробуем чили, перец, чеснок и петрушка поливочи. Это просто потрясающе. Пять минут на гриле. Древетки божественные. И сфинишируем мы наш весь новый стол. Естественно, десерт. А десерт из Южной Америки. Традиционный аргентинский. Рецепт печеньки Альфа Хорес. С кокосовой стружкой. Варенка и егорка внутри. Немного русифицировали чертами людей. попробуем. Это было лучшее и потрясающее завершение нашего новогоднего вечера. Тебе стоимость печенье, вот здесь. Эти все блюда на 4 здорового человека. Вот столько вот обошлись. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, готовьте новогодние блюда. Пора! Посмотрите gutudo